Mm. <music> Имена лауреатов 109-й Нобелевской премии в области химии стали известны на весь мир. Награду получили профессор Лозанского университета в Швейцарии Жак Дебаше, профессор Колумбийского университета Яхим Франк и исследователь из Кембриджа Ричард Хендерсон. Формулировка Нобелевского комитета звучит как развитие криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Данный метод микроскопии позволит нам увидеть биомолекулы такими, какие они есть. Все это продолжает волновать величайшие умы, ученые и с разных точек мира с энтузиазмом пишут научные статьи по этой теме. И наши химики здесь не составляют исключения. Ученый Казанского университета, он же научный журналист, поделился, почему криоэлектронная микроскопия проложила путь в новую эпоху и что же обозначает данный термин. Значит, это разновидность, просвечивающей электронной микроскопии. Ну, вообще разновидность электронной микроскопии, так можно... можно выразиться, чтобы можно с помощью нее было изучать биологические объекты. Белки, вирусы, ну органы внутри клетки и вот что-то подобное. Проблема в том, что молекулы и их комплексы приходится помещать в среды, которые сильно отличаются от условий живой клетки. И в таком окружении молекула вполне может претерпеть изменения и предстать совсем не в том виде, в котором она работает вживую. Такие исследования требуют кристаллизовать биологический образец. И тут криоэлектронная микроскопия может подарить такую возможность. Словами, начнем с того, как электронная микроскопия работает. У нас э, через образец электронов, взаимодействуя с электронами самого образца и электроны пучка, там рассеиваются. И расшифровав картинку, как они рассеялись, мы в итоге можем картинку того, что изучали, получить. И в завершении важно отметить, что исследования лауреатов обеспечили революционный прорыв в биологии, поскольку позволили впервые взглянуть на то, что прежде было совсем невидимым, на отдельные биологические молекулы и даже на составляющие их атомы. Ученым даже удалось рассмотреть вирусы, например, вирус Зика, что наверняка сулит ближайшую победу над ним. Адель Шамилова, Универньюз.